Mm. Uh -huh. Всем здравствуйте! С вами Ольга Арзуманян и фонд взаимопомощи World Money. Наш фонд это инвестиционный MLM проект. Он объединяет людей со всего мира для финансовой взаимопомощи деньгами. В нашем фонде на сегодняшний день уже более 25 тысяч партнеров, которые успешно развиваются, успешно развивают свой бизнес. На сегодняшний день у нас есть Две инвестиции – это э, инвестиции в бизнес на земле и инвестиционная игра – это сейфы э, от World Money. И плюс 7 МЛМ площадок 14 марта в 19.00 у нас объявлен старт площадки «Автоэнерго». Это будет автопрограмма, которую мы сегодня, я и представлю в первую очередь.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 Денис Сологуб. Работает честно, прозрачно и платежеспособно. Стартовали мы 7 декабря 2019 года всего лишь с одной площадкой. Эта площадка называется World Money. А на сегодняшний день, как я уже сказала, у нас уже есть 7 MLM-площадок. Работает Денис у нас все честно, прозрачно у нас и платежеспособно. Он также находится вместе с нами в чатах, работает на на общих основаниях вместе с нами строить точно так же а, свою команду. А, у нас, значит, а, вывод денежных средств, перевод между партнерами, внутренний перевод. И вывод денежных средств у нас в обязательном порядке подтверждается через вашу почту. Поэтому при регистрации, ребята, обязательно указывайте а, почту Яндекс или а, Google. На другие почты письма не приходят. Но, наверное, я начну с того, что я вам в первую очередь, как зарегистрироваться. Ребята, регистрация у нас довольно-таки простая. Здесь при регистрации указываете, придумываете себе логин, указываете свою почту, в обязательном порядке прописываете пароль свой, вот, и обязательно нужно указывать страничку ВКонтакте и свой номер телефона. После регистрации нажимаете, выставляете галочку, что вы согласны с пользовательским соглашением, оно открывается перед вами, а в оферте я советую всем прочесть от начала до конца, чтобы не было никаких претензий ни к администрации, ни к вашему спонсору. Ну, а следующий этап, вы заходите на Свою почту, подтверждаете регистрацию и оказываетесь в вот в таком вот кабинете. В первую очередь, конечно, нужно прописать Skype, а, скайп, а, прописать свои а, кошельки. А кошельки, если вы хотите работать только с одним кошельком, во второй ячейке прописывайте нули и нажимаете кнопочку «Сохранить». А, чтобы не было ни одной свободной ячейки, именно в кошельках. А следующий этап ⁇ загрузите фотографию. Выбирайте файл со своего компьютера или эм, планшета. И как только приходит к вам сюда вот на это место код, нажимаете кнопочку ⁇ Загрузить ⁇ Следующий этап ⁇ как же выбрать эту площадку? У нас, как я уже говорила, здесь несколько площадок. У нас, Давайте я вам просто покажу эти площадки. Площадки у нас имеются, как я уже говорила. Это а, площадка а, инвестиционная. Здесь можно инвестировать, а, начиная с 500 тысяч, миллион и выше. А, это инвестиции на бизнес-земле. А, а, по поводу этих инвестиций а, договора составляются... Именно с нашим админом. А есть э, такая инвестиция, игры от сейф, сейфы от, игра от сейфа от World Money. А там можно инвестировать с 500 рублей, 2,5 и э, 5 тысяч. Есть такая площадка, это наша, она была основная, с которой мы стартовали, и на ней мы очень много денег заработали. Это площадка World Money. Там всего лишь 5 рабочих э, столов, а шестой стол это только одни выплаты. Можно начинать с этой площадки с одной тысячи. Я всегда своим партнерам советую начинать покупать первый и второй стол. Это всего лишь три тысячи. И с малым количеством партнеров заработать восемьдесят тысяч. И плюс вылететь на площадку Golden Ring автоматом вылетаете. И есть такая площадка. Это социальная площадка. На этой площадке, ребята, есть в обязательном порядке подтверждение активности кабинета. Это проходит две недели после регистрации и активации. 100 рублей списывается с вашего баланса и распределяется на 10 уровней вверх по 10 рублей. Следующие две недели будет списание на активацию, покупку вашего кабинета. Он станет за 100 рублей на первый стол. И, и здесь, на этой площадке, я советую только заходить командами. Но по одному человеку здесь нет никакого резона заходить, ребята. Здесь можно начинать, конечно, со 100 рублей, но здесь нужно, если вы идете со 100 рублей, то здесь нужно огромное количество партнеров огромнейшее количество, чтобы а, заработать эти деньги. А, здесь, ну, можно, я всегда своим партнерам говорю, если вы уж хотите так работать на этой площадке, а, то активируйте сразу 4 стола. И вы с двух партнеров, у вас уже вы получите первую выплату. Если кому нужен маркетинг именно по этой площадке, кого заинтересовал, обратитесь ко мне, я вам подскажу – как правильно быстро на этой площадке заработать, например, с одного круга вы зарабатываете 4 800, и за 1000 рублей у вас, вернее 4 800, из этих 4 800 у вас активируется первый стол за 1000 рублей на площадке Board Money. Следующая площадка – это Golden Ring Mini, где мы сегодня сейчас работаем и зарабатываем огромные деньги того, с выходом на площадку Golden Ring. Вот... На этих двух площадках мы зарабатываем огромнейшие деньги, а здесь у нас уже стало несколько миллионеров, не просто несколько, а уже, а, наверное, человек 12 стали уже миллионерами, работая только на этой площадке. Есть такая площадка «Бэхома», это «Будь дома», эта площадка позволяет заработать не только так на, на какие-то нужды, Здесь всего можно начинать с 500 рублей. За один круг вы можете заработать половиной три тысячи, если не покупать склона. А можно заработать 3000 Можно тысячу вывести, а за 2000 активировать площадку Golden Ring Mini и двигаться к большим деньгам. А вот площадка Clever Mini. На этой площадке у нас вход всего лишь 300 рублей. И выход с двух клеверов у нас 18 семьсот пятьдесят рублей она здесь трехуровневые получаете три уровня в глубину и плюс реферальное вознаграждение есть площадка клевер они идентичны, маркетинг очень одинаковый полностью совершенно но единственное отличается от хода здесь 3000 и выход конечно с этой площадки у нас 187 500 рублей и с 14 будет стартовать у нас автопрограмма. А эта площадка Энерго называется. Вот такие вот есть площадки. Теперь у нас есть закольцовка, где нашим партнерам позволяет еще быть и на пассиве. Работая, как я уже говорила, на площадке Golden Ring, мы получаем пассивный доход по клеверам. Это клевер, клевер мини и площадка клевер. Это у нас идет пассивный доход. Как я уже говорила, три уровня глубину и плюс реферальное вознаграждение. А Работая на площадке Golden Link, переходом мы переходим, у нас закольцовка идет на площадку World Money и на площадку PD. Мы получаем отсюда пассивный доход. <coughs> В разделе партнеров, ребята, находится ваша реферальная ссылка. И все ваши партнеры... На, на все пять уровней ваши отображаются все ваши партнеры. В разделе промо-материала есть наши слайды по маркетингу по всем площадкам. И плюс есть баннеры. если Кто пользуется рекламными площадками, можно скачать и пользоваться. Ну и теперь давайте разберем площадку, которую я уже говорила, Старт 14 у нас будет марта, а в 19.00 по Москве. Что дает нам эта площадка? Она дает нам огромные возможности заработать не только на автомобиль. Ребята, ну и за 2 миллиона 400 рублей можно купить и квартиру. Согласитесь со мной. Значит, вход на эту площадку составляет 30 тысяч. Что же нам даст эта площадка? Как вы видите, что здесь всего 4 рабочих стола и последний стол, пятый, это полностью ваша зарплата. Вход в маркетинг придуман очень легко, причем нет никаких заморочек, все. Четко, ясно, прозрачно все до копейки идут от партнера к партнеру. Активировали вы за 30 тысяч эту площадку и приходит к вам первый партнер, становится 30 тысяч идет реинвест за спонсором. А второй партнер и третий партнер дают вам переход, Во второй стол за 60 тысяч. Первый партнер у вас закрыл свой этот первый стол и приходит, становится к вам на это место. И вы же сразу же получаете 40 тысяч на баланс для вывода. А 20 тысяч получает ваш спонсор. Я считаю, что э, правильно э, придумана э, оплата спонсору за его работу. Ведь спонсор все время нам помогает. Все время. Второй партнер закрыл первый стол и приходит становится к вам на это место. А третий партнер то же самое закрыл и пришел, встал на это место. 120 тысяч с этого партнера и с этого приплюсовывается, и у вас автоматом открывается за 120 тысяч третий партнер. Что дальше происходит? А происходит, первый партнер закрыл свой второй стол и пришел, встал на это место. Это полностью у нас накопительный стол. Второй партнер то же самое сделал. И третий. Если у нас дубликация идет правильно вашего спонсора, учитесь дублицировать своего спонсора. И будете всегда в шоколаде. Учитесь слушать спонсора, учитесь благодарить спонсора. Вы всегда, он поможет вам. Вы закрыли свой накопительный стол и у вас автоматом купился четвертый стол за 360 тысяч. Это просто шикарно. Как только что первый партнер закрывает свой накопительный стол и приходит, становится к вам на это место, вы сразу же получаете 200 тысяч на баланс для вывода. А вот 40 тысяч идут за работу спонсора. Я считаю, что это просто шикарно. 120 тысяч идет, это реинвест сюда в этот стол. В этот стол вы этот реинвест, ребята, можете выставить бронь своему какому-то партнеру, второму, третьему или четвертому, пятому, помочь выставить под него этот реинвест, и он же закроет свой а, этот стол в третий и придет к вам, прилетит на четвертый стол. Здесь продумано очень все умно. А второй партнер и третий партнер, это по 360 тысяч, это 720 тысяч сплюсовывается и а, у вас открывается пятый стол за 720 тысяч. Как только первый партнер закрыл свой четвертый, пришел становится к вам на это место. И на первое место переносит вам 720 тысяч на баланс для вывода. Второй партнер 720 на вывод. а Третий партнер 720 на вывод. Итого вы проходите с малым количеством партнеров всего лишь один круг и зарабатываете 2 миллиона четыреста рублей. Ребята, я считаю, что это шикарная возможность заработать себе, ну не только на автомобиль. Я считаю, что заработать даже за эти деньги можно купить квартиру. Свободно можно купить квартиру маркетинг просто шикарный. Ну и теперь начнем с того, что с моей мои любимые площадки это Golden Ring, мини и Golden Ring, конечно, Golden Ring мини. Что нам дает Golden Ring мини? Дает огромную возможность заработать на Golden Ring тоже. И на машину, и на квартиру, и на, на все, что угодно, ребята, можно заработать. А, если у вас всего лишь есть 2000, 2000 вы можете зайти через удвоитель. Но чтобы сократить количество приглашенных партнеров в два раза, можно сразу заходить на 4000. Сюда вход закрыт на, на 8000. Можно на 2, можно на 4, можно сразу заходить и на удвоитель, можно на, заходить и сразу же на первый блок. Если вы работаете командой, то можно даже не активировать, но приглашать также, если вы активировали, например, на 4000 а у вас попался партнер на 2000 хочет зайти, пусть регистрируется по вашей ссылке, и он станет именно по той броне, по, по броне вашего спонсора, и поможете вы своей команде. Он закроет свой у, у, вот этот удвоитель и придет к вам, станет. Он не пойдет никуда, а именно к вам прилетит и станет в этот первый блок. Поэтому а, не бойтесь, если у вас нет этого удвоителя. А этот удвоитель а, дает... Просто переход вам в первый блок. Ну и у нас бизнес полностью управляемый. Куда выставили бронь, туда и станет ваш клон или ваш партнер. Вы всегда у нас наверху, а под вами всегда ваши партнеры. Первый партнер, когда приходит к вам, становится в это плечо, вы ставите бронь под, второго, под этого первого партнера. А когда второго будете становить, это может быть партнер первого, это может быть и ваш партнер. Но вы должны работать в одной связке с, со своим спонсором. С, на это место всегда во всех наших в Golden Ring Mini и в Голден Ринг. Первое место именно в нижнем ряду у нас идет по маркетингу. Реинвест по броне спонсора именно в этот стол. Очень умно придумано. Поэтому ваш, позвоните спонсору и ваш спонсор выставит вам сюда. Вы встанете сюда по броне спонсора в это плечо. Теперь под второго выставите третий бронь третьему партнеру это может быть партнер первого это может быть ваш партнер это может быть партнер третьего не имеет значения а у первого это будет реинвестное место и вы обязаны выставить ему в его же стол эту бронь и вы получите 3 700 на баланс для вывода а за 300, за 300 рублей активируется площадка в клевер мини где вы будете получать на три уровня в глубину и плюс реферальные вознаграждения. А вот четвертый партнер и пятый партнер вам дают вообще двойную выгоду, а дает переход во второй блок за 8 тысяч, и плюс они закрывают вам ваше реинвестное место. Вы под четвертого поставьте брони, поставьте шестого партнера. А у четвертого это будет реинвестное место. И вы уже получите не 3,700, а 3,800. И не надо больше вот именно в этом столе делать вареную колбасу. Не надо ниже опускаться и а, без конца получать с одного стола. Ваша цель какая? Ваша цель двигаться к большим деньгам. Поэтому получили две выплаты. Пожалуйста, у вас закрылся и этот, и этот, и вы э, идете, и ваши, э, ваши реинвесты, ваши партнеры, все идут шаг за шагом, приходит сюда второй, а у второго партнера это реинвест по броне спонсора, вы а выставляете сюда, а под второго поставили третьему бронь, а у первого это будет реинвест на его место, и вы получаете. 10 рублей на баланс для вывода. А за 3000 идет активация площадки Клевер большой. А вот 4000 с реинвеста первого приплюсовывается к четвертому и к пятому партнеру. И получается, что 20. Тысяч, 20 тысяч. И у вас идет автоматом а, активация площадки Golden Ring очень хороший и крутой, где мы сейчас буду, будем разбирать и будем показывать, буду показывать, какие мы там зарабатываем деньги. А здесь вы можете еще одну выплату получить, потому что это ваше реинвестное место. И вы выставили поставили под 5, 6, а вернее, под четвертого, а поставили шестого, у четвертого это реинвестное, и получили уже не тысячу, а 20. На баланс для вывода 500 рублей за а, а, уровень и 500 рублей за вознаграждение реферальное. И перешли на Golden Ring, куда идут за вами, по следом, все ваши партнеры, все ваши реинвесты. Реинвесты ваших партнеров, все идут за вами а, шаг за шагом. Ну и, как видите, это наше золотое кольцо. Что дает нам возможности? Какие возможности дает нам это а, золотое кольцо? Да просто а, а, суперские возможности, потому что здесь доход, ну, ребята, ну, ничем не ограничен. Вы Сколько здесь зарабатывать, зарабатывать, здесь можно заработать а, больше, чем на площадке а, вот этой а, энерго а, на этой автопрограмме, честно говорю. Если здесь работать усиленно. У вас активировался первый блок за 20 тысяч. Его можно купить отдельно. Сразу же можно. Минуя Golden Ring Mini, можно зайти сразу на 20 тысяч. Можно купить за 40 тысяч. Можно сразу покупать и третий блок. Можно, как у нас вот сделают, покупают первый и сразу третий. Заходит сразу на 120 тысяч. Многие говорят, да, у людей таких денег нет. Ребята, никогда не отвечайте а, за людей. У, у людей вы не знаете, какие есть возможности у каждого человека. Поэтому ваше, наше дело только предлагать, наше дело а, давать информацию в полном объеме. А уже там уже человек решает сам, на какую сумму ему заходить. Ну и зашли вы, у вас э, активировалось. Площадка Golden Ring. За вами пришел сюда первый партнер. А во второго партнера, когда будете ставить реинвест по броне спонсора, вы становитесь сюда. А сюда поставили третьего. А у первого это реинвест на его место. И получили 20 тысяч на баланс для вывода. А вот четвертый и пятый, как я уже говорила, дает вам вообще двойную выгоду. Эти два человека. Они... Мало того, что переход за 40 тысяч во второй блок, плюс еще закрывает плечи вашего реинвеста. А под четвертого поставьте бронь. 6, шестого у четвертого будет реинвестное место. И опять 20 тысяч получили на вывод. Вот скажите, где, в каком проекте вы получаете с одного стола 40 тысяч? Ребята, нет нигде. Смотрю маркетинги. Ни раньше этого не было, ни сейчас, который я смотрю. У нас самый короткий цикл, у нас самые быстрые деньги. Вы посмотрите, какие в других проектах, сколько нужно пройти столов, чтобы заработать эти там 150 тысяч, 350 тысяч. А там 12 столов нужно пройти, а где 8 столов, где 7 столов, 7 мест нужно пройти, чтобы заработать эти деньги. А у нас всего 2 рабочих стола, это же полностью 100. Так еще помимо того, что когда мы выходим на третий блок, мы еще получаем у каждого партнера по 120, даже с тысяч, по 60, по 80 тысяч до того, когда он дошел до стола выплат. Сюда приходит ваш первый партнер. Это второй идет по броне вашего спонсора. От этого поставили третьего, у первого реинвестная. И опять получили 20 тысяч на баланс для вывода. А 20 плюсуется к четвертому партнеру и к пятому, которые и дают переход в третий блок за 100 тысяч. А здесь реинвестное место. А вы опять вот поставили четвертому, выставили шестого, четвертого реинвеста. И опять получили 20 тысяч на баланс для вывода. Ну вот и вы пришли на стол выплат, где, где с каждого партнера вам будет сыпаться по 100 тысяч. Ребята, это же вообще супер. Первый партнер. Второй партнер – это реинвест по броне спонсора. А третьему выставили бронь под второго. Первого это реинвестное место. И получили 80 тысяч на баланс для вывода. А 20 делится. 10 клонов по, 10, по 1000 рублей летят на площадку World Money. Один клон за 5000 летит на четвертый стол на площадку World Money. И 50 клонов летят на площадку ПД. Это просто денежный рай. Вот. Эти разделились эти 20 тысяч а вот четвертый принес вам 100 тысяч на баланс для вывода и пятый принес 100 тысяч на баланс для вывода а сюда поставили шестого четвертого реинвеста и опять 100 тысяч и опять 100 тысяч и так до бесконечности здесь ребята сколько вы будете крутиться сколько вы будете работать и было бы желание крутись не ленись ну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 Ты можешь в любом месте, в любое время, любому встречному просто рассказать, дать консультацию, сделать <связать> демонстрацию экрана, сделать презентацию. И в результате получить за это деньги. Сетевой маркетинг дает возможность получать профессию 21 века, ребята, это профессия сетевик, э, что она дает, это профессиональный коммуникатор и психолог, это учитель и маркетолог, это экономист и бизнесмен, промоутер и спикер, управленец и продавец, журналист и политик, актер и дипломат, философ и просто хороший человек. Я желаю всем а, о, за, очень хороших заработков. А, те, которые еще не присоединились, ребята, присоединяйтесь. А, такого а, шикарного заработка и а, таких а, вот именно столов с малым циклом, а с очень коротким циклом вряд ли вы где-нибудь найдете в каком-нибудь проекте, а, а тем более мы работаем уже давно, уже год и три месяца мы развиваемся, а, все у нас, вывод у нас ежедневно, а, нет никаких проблем для вывода, у нас вывод и в праздничные, и в, а, в выходные дни, все платежеспособно, приходите и зарабатывайте, зарегистрируйтесь. Позвоните спонсору, свяжитесь со спонсором, спонсор вам и поможет, даст проконсультирует, расскажет, какую площадку в первую очередь активировать. Поэтому не стесняйтесь, если нужна вам будет моя консультация, позвоните, я всегда на связи, всегда отвечу, и, да, и расскажу, и все покажу, сделаю презентацию. С вами была Ольга Арзуманян и Фонд взаимопомощи World Money. Ждем вас, ребята, в нашей команде.